Добрый вечер! Рад вас приветствовать на нашем проекте «Открытый воздух». И мы продолжаем нашу серию бесед по строительной тематике с Сергеем, моим другом. Привет, Леш. Привет. Сам термин «типовой проект» подразумевает именно то, что ты и спросил. То есть это дом, в котором все решено и у которого от раза к разу все реализуется. Ну, например, это серии там, многоэтажных домов в России, ну, например, там панельные, да? угу. есть серия, в ней все одинаково. В ней одинаковые панели, одинаковое там армирование, одинаковые окна, одинаковые маршруты, одинаковые кабины, все, все, все одинаково. Там даже от дома к дому не меняется площадь лестничных клеток. Бывает, но это редкость большая. Угу. Что касается типового проекта э, загородного дома, индивидуального, то э, огромную ошибку совершают люди, которые покупают типовой проект. И немножечко его меняют. Mm -hmm. Что значит немножечко? Mm -hmm. Немножечко это значит, давайте полметра подвинем стену туда. Давайте поменяем материал стен. А давайте еще комнату там одну поделим пополам. Mm -hmm. И все, это уже не типовой проект. Mm -hmm. Типовой проект это значит, нужно брать все конструктивные решения и реализовывать их от раза к разу. Mm -hmm. В общем, в целом. Но честно скажу, если говорить прям про индивидуальных застройщиков, про физические лица, наверное, это... вот очень, очень-очень-очень редкий случай, всегда что-то меняет. Uh -huh. Если говорить о девелоперах, которые э, на каких-то землях строят дома на продажу, там да, там это распространено широко, потому что это, это оптимизация затрат, это удобство организации строительного производства, это много-много-много всего. Yeah. В наших условиях можно считать типовым проектом тот, который во-первых, имеет в себе более востребованную площадь, распространенную. На данный момент это площадь там, в районе 150 квадратных метров. Uh -huh. Это вот те дома, которые строятся больше всего, чаще всего. Это проект, проект в котором соединено в себе оптимальное соотношение цены, площади, комфорта, качества строительных материалов. Вот это, пожалуй, есть есть типовой проект. индивидуальном, да риски есть абсолютно точно потому что порой те планировочные решения которые пытается реализовать наш клиент они действительно являются индивидуальными но требуют разработку отдельных там каких-то частей переработки даже если брать типовой проект и перерабатывать его то иногда изменения типового проекта блекут за собой сильные конструктивные изменения, и, например, меняется цена. Почти всегда меняется архитектура, почти всегда. То есть, да, действительно, изменение типового проекта – это риски. Но, опять-таки, как мы уже с тобой поговорили, типовой проект тоже нужно понимать, до какой степени он типовой. На мой взгляд, если есть непритязательные требования, есть вполне определенный бюджет и есть четкое понимание, что хотелось бы, то все-таки нужно поискать типовой проект. Угу. Типовых проектов просто безумное количество. Мы сейчас э, разрабатываем типовые проекты, в которых у нас все будет решено. То есть они не будут подлежать никакому изменению. Единственное, о чем мы думаем, о том, чтобы дать возможность все-таки э, свободную планировку э, человеку э, предложить, возможно, то есть, у нас будет две комплектации – дом с перегородками и дом без перегородок. Mm -hmm. э -э но, опять-таки, архитектура дома и те э условия комфорта и жизни, которые мы закладываем, по сути, предполагают одну единственную планировку, которая у нас и разрабатывается. Mm -hmm. Очень много э людей э не могут смириться с тем, что им подходит типовой проект. Ну, как так типовой? Mm -hmm я же индивидуальный но ну, ну, это да. же индивидуальный жилой дом почему типовой это значит еще кто-то такой же строил То есть, вот, психологически вот какие-то такие вот он есть, uh -huh. и от этого собственно люди придумывают себе проблемы. от этого порой строятся непонятные дома вообще Понятно. по факту если э, типовой проект хорошо проработанный и строился много раз значит он уже признан людьми значит если подходит площадь этого дома функционал и наверное цена тоже значит надо на нем остановиться строительной компании в том числе удобно строить типовой проект который они уже строили потому что это понятные затраты это меньше рисков это все понятно и э, строители которые непосредственно строят дом они же строят его как вот вчера как то позавчера а за строительстве такое бывает не очень часто каждый uh -huh. раз Новый проект, новый дом, и каждый раз что-то новое, новый узел, новое перекрытие, новый пролет, новое окно. Когда работа идет по типовому проекту, во-первых, это точно экономичнее, это точно быстрее, mm -hmm. Mm -hmm. это точно этот результат, вот он осязаемый, вот прям с каждым днем становится. Потому что э, типовой проект, вот вернее, индивидуальный проект, это, конечно, ну, неопределенность. А если он, не дай бог, еще с изысками, то это некая неопределенность во времени, некая неопределенность в бюджете. Если попасть, например, еще в такой э, период времени, когда происходит много изменений, как мы с тобой уже говорили, ну меняются да. цены, ну там, э, меняются мировые тренды, меняется законодательство, меняется там, регулирование, то индивидуальный проект в этом отношении становится еще более неопределенным. Он в целом понятен, только нужно объективно оценить э, свои желания, со своими возможностями и объективно оценить риски. Просто иногда люди оценивают риски в строительстве дома, которые ну невозможно, что они произойдут. И к ним надо относиться о том, что они реально могут произойти. То есть, ну, если да. есть потенциал о том, что цена дома увеличится в два раза, нужно быть к этому готовым. готовым. Если готов к этому, исходя из тех архитектурных ну, да. и технического задания, составляется, то, значит, можно двигаться вперед. Если не готов, тогда нужно компоновать это задание таким образом, чтобы все-таки попасть в свои ожидания. <музыка> На самом деле, тут борьба интересов. Всегда есть какая-то борьба интересов. И, исходя из моего опыта, конечно, и, скажем так, желание какой-то спокойной, стабильной жизни – это вот только, только типовые проекты. Типовые, ну, типовые, типовые, типовые. Mm -hmm. И э, если посмотреть там, на такую агрессивную рекламу э, тех домов и тех компаний, которые считают, что они супер-гипер-успешные, продали там миллиард домов, они там лучшие из лучших и так далее, это, конечно же, типовые дома. Потому что это определенный набор материалов набор планировочных решений это вот один за, за другим дом есть определенная линейка там ну 5 10 20 домов uh -huh. и их конечно строить значительно проще от дома к дому не появляется каких-то непонятных э, вопросов ситуации которые нужно решать но как человек вовлеченный э, я в этом деле давно настолько давно что я не с не в первый год я сообразил, что тема моего дипломного проекта в ВУЗе была строительство индивидуального жилого дома на две семьи. Так, и да. э -э <свят> поскольку так повелось, что все-таки вот с этим загородным строительством я связан, мне, конечно, очень интересно строить индивидуальные дома. Mm -hmm. И чем интереснее дом и чем он необычнее относительно того, что мы уже строили, mm -hmm. тем интереснее. Ну, есть такой, некий, может быть, драйв, наверное, да? И каждый дом, который построен в нашей компанией, отлично от предыдущего, но это для нас интересно. Поэтому мы, в принципе, и развиваем типовое проектирование, у нас там есть линейка домов, потому что, опять-таки, это понятный результат. Uh -huh. И те люди, которые очень переживают за то, что же будет в конце, когда же будет в конце, за сколько же будет в конце, конечно, это типовой проект, и у нас есть что предложить, и со временем будет предложить все больше и больше. Ну, а индивидуальность никто не отменял, ну, индивидуальное да. проектирование. Э мы даже на данный момент столкнулись с таким вопросом, что очень сложные дома и со сложными технологическими решениями, там, со сложными современными решениями, оказывается, не так много желающих устроить. Потому что это, ну, это неопределенность, это длительный творческий процесс, которым нужно заниматься. И тут результат непонятный не только для mm -hmm. того, кто за это платит, и для тех, кто это строит. Если в типовом все понятно. Купил столько, продал столько, и все четко, ясно, и понятно. В индивидуальном это понимание приходит в конце стройки. И вот это как раз таки та специфика строительства, которая не устраивает почти всех инвесторов, заказчиков, потому что а строители там что-нибудь там в конце напрямуют, непонятно. Но это, к сожалению, жизнь. Это вот в этом, ну, это и есть вот индивидуально.